Есть ли люди, которые способны прийти к Путину и сказать ему «Володя, хватит»? Ну, поскольку, так сказать, моя свобода слова всегда... Зажато на этом форуме. И когда модератор Евгений Алексеевич, он всегда ставит меня в конец, чтобы потом сказать, это самое время исчерпалось, быстро-быстро и закончили. Нет, я... а, я, а, мы я, не спорим. Я вас ставлю в конец, может быть, для того, чтобы вы поставили жирную точку в этой дискуссии, и последнее слово осталось за вами. Да, спасибо. Тогда и очень тезисно, потому что все равно меня прервешь, как вчера меня прервали за свободу слова. Значит, я хочу сказать следующее. Я не торовок, не экстрасенс и не островок. И мне, честно говоря, пофигу, кто кому придет и кто кому чего скажет. И в отношении э, товарища Путина я хочу сказать, что меня все время передергивает, дергает от того, что мы так часто упоминаем этого человека. Один человек, так сказать, сидящий здесь недалеко, из Питера, мне рассказал, что, будучи питерским уроженцем, что выбор подворотня де-факто, да, это личный выбор человека. И вот с этим я совершенно согласен, потому что э, в том районе, где жил Путин, подавляющее большинство людей пошли не в подворотню и в бандиты, а в нормальные, так сказать, образованные я люди. Я вырос в этом районе в это время. Согласен полностью. Он придумал этот голос. Я бы на тебя ссылаться не хотел, но, пожалуйста. А, да. Понял. Да. Слушай, а, я прошу прощения, Леонид, Ильич, а вот мне один знакомый… Можно это... я договорю, Евгений я Okay. Ну, Другой человек, который сидит в этом э, зале, скорее всего, буквально вчера сказал очень умную вещь. Он сказал, я из Питера гопник, а он чмо. Поэтому я предлагаю перевести Путина в разряд твиттерных, э, ну, может быть, каких-то телеграмных и меньше думать там и говорить о том, что от него зависит, что не зависит, потому что мы говорим действительно о чмо, психопатии и, так сказать, э, параноики, и ну то есть труси да я вполне предсказуемом человеке потому что на сегодня мы знаем как он мыслит и что он делает и что он будет дальше делать и зачем вообще об этом говорить надо говорить о том что должны сделать мы в поддержку украине да, для того чтобы украина победила в этой войне согласен Лично я согласен абсолютно в этом. Я вопрос жду, Евгений Алексеевич, вашего. Так что надо делать в таком случае? А. Значит, что надо делать в этом что случае? Что надо делать, чтобы приблизить конец империи? Ну, во-первых, надо помнить историю. Вот, и, так сказать, я не склонен, в отличие от историков, здесь их много профессиональных, проводить параллели ассоциации, но некоторые вещи имеют знаковое значение. Но начну я с того, что утром просыпаясь, надо жевать победы Украине как молитва, как мантра, говорить «Слава Украине» и слышать оттуда героям слава. Также я заканчиваю свой день вечерней молитвой на абсолютно такой же, да? потому что я не, не религиозный иудей, еврей, поэтому у меня теперь новая религия своя, очень простая из одной молитвы. Значит, что нужно делать дальше? Значит, про историю. Смотрите… Российскую империю сравнивать с Советской империей, и вот у нас это все смешалось, и мы уже дошли до Петра Первого и так далее, не надо. Я все время призываю, отрежем от, до 1917 -го года. Значит, отрежем. Да? Это совершенно другая форма, назовите империей, что это Советский Союз. Частично на территории бывшей Российской империи. Но в разгон учредительного собрания, в тот момент, когда страна была готова действительно к демократическому переходу, кстати, с очень вероятным распадом, потому что все практически конституции, которые предлагали эсеры, да, там, ну, кадеты, без сомнения и так далее, они предполагали свободный выход из Российской Федерации национальных этих самых республик, окраин и так далее, стран, если вы помните. Вот. Законч... Началось все с вооруженного переворота бандитского и захвата власти троцким Ленином и его соратниками. Продолжается это все 105 лет в 90-е, в конце 80-х-90-х. Мы понадеялись, что это можно будет сделать бескромно, что это, так сказать, произойдет. Вот мало кровно, да, поэтому Горбачев и Ельцин относительно, так сказать, количества крови пролили, как бы, ну, давайте, извините, скажу, не такое большое, которое могло бы произойти за распад Советского Союза. Но, но, так сказать, они эти люди вот, как и Путин, не имели образа будущего. Они как и Путин, были людьми из того времени, и эти люди хотели сохранить и даже упрочить империю, потом уменьшенную, да, как ее хочешь назови, Российская Федерация не зря стала правоприемником той самой Советской империи да, и так сказать, продолжала так себя вести. Вот, значит, вопрос, что надо сделать. Э -э -э ну, в первую очередь, э -э вот один мой друг очень российский политик, очень российский человек, который тоже вынужден был уехать в какие-то в середине 2005-2006, вот, сказал мне, ты знаешь, я думаю, что эта страна не имеет права на существование России. Я говорю, а почему? Он говорит тогда еще. «Разве страна, которая так относится к своим детям, люди, которые так относятся к своим детям, имеют право жить на этой земле?» И вот тогда я впервые задумался о том, имеет ли эта страна право на существование. Значит, теперь совершенно очевидно, что «нет» не имеет. Это не значит, да, что Россия должна быть уничтожена или раз там но московии так сказать больше быть не должно никакой такой московской империи больше быть не должно вот это должно быть уничтожено и если россия не распадется и потом захочет не захочет собираться в каких-то видах сама сами люди вот ничего там не произойдет вот. значит я вот тезисно ну, очень приготовил значит, про то, последствия войны если можно на в России. Да, да, конечно. Как говорят настоящие украинцы, сейчас на России. Значит, э, значит Путин, Путин, он, э, так сказать, извините, что напомнил, загнал Россию в тот уровень катастрофы, на самом деле, вот что я хотел сказать, не он, а мы все там бывшие нынешние россияне, мы ее туда загнали, и Путин, это наш выбор, который... Начался с того, что все поддержали Путина, включая демократов. И все. Ну хорошо, давай так, подавляющее большинство, вот в том числе, так сказать, кто-то здесь сидящих и так далее, и это ничего не меняет. Да? Вот. Союз правых сил, по-моему, если я не ошибаюсь, Кириенко в Думу, там Путина. Я не голосовал. Нет, ну я сейчас говорю о политике и, и, и ее влиянии на, на электорат. У нас среди нас здесь, в общем-то, в основном не политики. Может быть, Леню обижу. Лёнь, ты политик? Нет. Нет, все. тогда одни эксперты, имеем право говорить, что считаем нужным. Значит, демографическая яма. Кто знает экономику, знает, что это яма с долгосрочными... Разрушительными последствиями. Даже официальный человек Анна Кузнецова, депутат, заявил, что рождаемость в 2022 году за 9 месяцев снизилась на 6,5%. Про смертность она не говорила, да, без учета войны. Но уже да. дальше будет больше. Вот тенденция такая. Вот, опасения и тревожность есть у людей. Убитые, раненые, пленные, нехватка рабочих рук. В общем, сейчас уже видно, как закладываются большие проблемы на очень близкое будущее. В России все время техногенные катастрофы. Тот то крупный ТЭС в Перми, то там Абакани без тепла 70 тысяч, Волгоград залил дерьмом там. Вот. а 200 тысяч жителей несколько дней сидели без воды и тепла падают военные самолеты в том числе которые не долетают до украины через территорию как бы россии вот. сама россия запустила самоликвидацию, сказать, и бомбить даже не придется пусть самоучтожается да? вот. Значит, Деньги разворованы, как вы знаете, ну и так далее, и так далее. То есть пить, деградировать, мобилизовываться они будут, независимо от их желания, в связи так сказать, с поддержкой выбранной ими власти. Вот, значит, последствия войны экономические. Газовый рынок потерян, вот, закопанные в миллиарды трубопроводы, так сказать, обогащение, правда, произошло. То, то, сколько они своровали, хватило бы, наверное, России на несколько лет э, такой же жизни, но пока, так сказать, их деньги не расследованы и не возвращены. Я надеюсь, будут расследованы и возвращены, тогда России не придется платить ни в каком виде репарации, потому что этих денег хватит на 10 репараций минимум. вот э, Тех, которые своровали Путин и его, так сказать, окружение за эти 20 с лишним лет. Вот. Доверия со стороны Запада больше не будет, зависимость от Китая. Там, да, а нет доверия, нет бизнеса. Вот. Моральная деградация населения – одно из последствий, значительная его часть во всяком случае. Вот. Люди превратились в уродов, призывающих уничтожить Украину, украинцев, даже детей призывают. Больше бомбить и вымораживать города перед зимой. Перевоспитывать их нужны ресурсы, так сказать, время, и, так сказать, не факт, что это поможет даже в нескольких поколениях. Ну и последнее, это из чего какое я делаю из этого вывод? Значит, Россия как самостоятельное государство будет представлять всегда опасность соседям и постоянно может отказаться от демократического пути. Поэтому развал России – это лучшее, что может с Россией произойти. Вот до этого момента я понимаю, как так сказать, можно дойти в рамках нынешней войны вот, и противостояния Запада России. Тогда вопрос, все-таки возвращаясь к началу вашего выступления, Леонид Борисович, а все-таки что можно сделать и может ли вообще что-то сейчас российская оппозиция в разных формах существующие сделать для того, чтобы приблизить победу Украины в этой войне. Может. Крови болит утром и вечером. Да, может, но может много чего. Значит, первое. От, отсюда подробнее, пожалуйста. Да, первое. Последовать совету профессору Преображенскому и не читать советских газет. Под этим я имею в виду не только, не только и не столько официальные телевидения и средства пропаганды, которые многие не читают. Большая часть российских медиа, в том числе и в основном переехавших за рубеж, продолжают играть роль литературной газеты при, так сказать, брежневском режиме. И рассказывают нам о том, значит, скажем так, успокаивают читателей, примеряя их с тем, что, что все будет к лучшему, и вот, как Леня хорошо сказал, как раз это вот тот момент, он, он новый, так сказать, иммигрант, вот, примерно на 19 с лишним лет более новый, чем я, вот, и он сказал, что, сказать, конечно, при первой возможности я вернусь в Россию. Вот эти люди сидят там э, в этих медиа да, и исходят из позиции, что они не находятся на территории там, Литвы, Латвии, Польши, там, Германии и так далее. Они исходят из того, что они с собой перенесли вот эту свою Россию. Вот здесь они ее поставили, вот, как в том еврейском анекдоте, да, вот, кругом, так сказать, шаббат, а у меня здесь четверг. Вот, ага. и, вот, и вот они, понимаете, они оттуда вещают, как будто они продолжают вещать по, из России. А почему? Аплодисменты сорвали, я бы добавил. И еще сопровождают это э, в начале дисклеймером по поводу того, что являются иностранными агентами. Это вообще огромная тема, которую, если мы сейчас поднимем, мы никогда не закончим. Вот, это... Но, тем не менее, эта тема присутствует. Вот, Гарри кивович сидит здесь тоже, из-под тяжка аплодирует. Вот, есть еще Михаил Борисович, который мысленно с нами, я надеюсь. Вот, нас троих собираются судить днями. Mm -hmm. в москве вот помню, опять, в каком, опять про себя не, ко, не помню в каком порядке нет я не первый там не это нет ты первый <сínt> <сínt> <сínt> да, да да да вот ты, ты, ты Гарри и Ходорковский ты Ходорковский и Гарри это не важен порядок вы вас в разных судах будут судить поэтому параллельно <сínt> <сínt> вот. значит это действительно очень серьезная тема это просто иллюстрация да? От чего вы уехали и пишете э, иностранные агенты, та-та-та-та-та-та-та? А, а? Ус... Нет, оправдание всегда одно, да? Там к моей больной маме придут и так далее. А некоторые вообще дошли до того, что они платят по решениям судов и штрафы. Вот, думая, что они вот вот скоро вот прямо при Путине, между прочим, при Путине. они все равно вернутся, и все будет хорошо. А некоторые даже там сидят и вещают нам такое, что у меня уши вянуты, и, и, и, и правда, это чистая литературная газета. Но вот. они говорят, извини, не могу, не могу не среагировать. Недалее, как вчера с, имел вечером на эту тему разговор угу. с одним из публикаторов этих Дисклейберов он говорит... А у меня люди работают. Я, вы... Я... Я это вынужден сделать, потому что у меня на территории часть сотрудников продолжает работать на территории России. Ну, значит, значит, он всегда будет находиться в положении заложника, а не честного и свободного средства массовой информации. И не нужно никаких иллюзий да, на эту тему. Вот. Это элемент сотрудничества с властью Путина. Извините, не с -то того будет сказано. Вот. Хорошо, для победы Украины что еще возможно? Для победы Украины, спасибо, что напомнили. Значит, э, не читаем газет. Значит, следующее, что мы делаем, да, вот мы помогаем Украине, каждый тем, что может. Всем, что может, то, что нужно Украине, не для самопиара, а для реально двух вещей победы ее армии, скажем так, да, и поддержки населения в этих сложных условиях. Вы, вы даже не представляете многие или представляете, как тяжело сейчас живут люди, в, особенно в украинских горо городах, а не, а не деревнях, да, потому что там можно и прокормиться, и протопиться хоть как-то. Вот, а в городах ужасная ситуация, поэтому все, что касается там генераторов, спальных мешков, пайков, я имею пищевых по стандарту НАТО, в том числе и для населения. Все, что нужно им для организации центров обогрева и в больших городах, потому что насытить каждого человека теплом невозможно, все, что нужно им, туда надо делать. Надо давать деньги правильным поставщикам или покупать самим и так сказать, обеспечивать через правильных довозчиков, чтобы это дошло до места и получать подтверждение. Надо делать это. Следующее. Надо забыть лоббировать интересы российской оппозиции и будущего России с этой оппозицией пока, да, а лоббировать русской оппозиции, нашей оппозиции, вот, хоть я не русский оппозиционер, но тем не менее, да, здесь их много, вот, лоббировать в Европе, в Америке и везде э -э -э, интересы Украины, а именно помощь политическую, военную и объяснять ситуацию не про то, как нам тяжело там или кому-то тяжело, а про то, как тяжело украинцам, и что все мы сейчас несем ответственность, и это основная вина, за то качество жизни, в котором живут и умирают, погибают украинцы. Да? И тема... Из всех тем, которые мы знаем, есть тема «Детей, насильно оторванных от родителей, даже есть темы оторванных обманом. Если вы знаете, то в Харькове произошла такая ситуация, когда Харьков был у них, а они, так сказать, предложили там Крым и так далее, Черное море для отдыха детей. Вот. И, и эти... Не, нет. Не, нет. А? не, не, не, не, не, я про Харьков сейчас точно, я говорю, ну, про часть давайте, скажем Харьков там. Области, да, но ну, они, в принципе, стояли около Харькова, закончили. Вот, вот этих детей собрали люди сами, так сказать, своих детей, и отправили, так сказать, там в те артеки и так далее. Но не смогли с ними воссоединиться, потому что область была отбита. И вот как с этим жить? Да, это вот вторая такая. А украинские пленные на территории России. Они не являются военнопленными. Россия не признает конвенцию в вот, отношении их. Россия не объявляла войну Украине. Она объявила недавно войну Западу, но никто не заметил. Путин сам сказал, что мы воюем с э, Западом или НАТО, а украинцев НАТО или Запад используют как пушечное мясо. Да? А, вот, а, так сказать, э, Запад никак не отреагировал. Да, понимаете, то есть, когда его нет, э, это самое, как бы, как бы хорошо. Когда вот он есть, и он президент, типа, да, и он такое говорит, закрываем глаза, и как будто ничего он не сказал, лишь бы, как говорится, не было войны. Вот. Война неизбежна. До конца. Э, проигрыш невозможен. Вот. Это, сошлю, сошлюсь на Гарри Кимовича, вопрос Орды. Вот. Орды и Киевской Руси, и даже шире – это война цивилизаций во всех смыслах, включая войну культур в данном случае. Хотя бы по той причине, простой и понятной, что то, как рулили эти, этой страной последние э, более 20 лет, усугубили евразийский синдром – присущий большому количеству населения России, включая даже интеллигенцию, да, даже думающих людей, даже гуманитарную интеллигенцию. И в конечном итоге сейчас и в России так сказать, идет как бы война, пусть она так сказать пока такая специфическая, да, репрессии, там, посадки, выгоняние людей за рубеж, мобилизация, но это, это такая гражданская война, которая должна была случиться между теми, кто хочет жить как в Европе, и теми, кто хочет э, быть Востоком. Да? И это понятно, потому что вот Россия как бы сама даже поделена между Западом и Востоком. И Москва почему-то все время, э, де-факто имея преимущественно европейцев и Петербург, принимают э, решение, так сказать, с момента большевиков точно двигаться на восток и становиться восточной деспотией. Да, это, это в лучшем случае, но с учетом, так сказать, национального характера и и прочего всего, это просто мафиозное государство, во главе которого стоят бандиты, вот, а, а самый главный бандит, бандит – это выживший из ума старичок, который, сказать, тем не менее выбирает из решений, которые ему предлагают, а ему все время предлагают все худшие решения, потому что знают, что ему это так хочется нанести людям больно, сделать плохо, там, убить кого-нибудь или попытать или посмотреть видеозаписи, как его с выжившим враги. Выжившим из ума старичком надо У заканчивать. Э э секундочку, посмотреть вот просто, может, не все знают, посмотреть видео с тем, как его враг, сидящий в, в, на зоне или в тюрьме, там, да, как, как ему плохо, как он там какает на парашу и так далее и тому подобное. Это Путин. И не надо так сказать, и, и ничего другого так сказать, про него думать. Заканчивать с ним надо. Только мы, мы, мы, мы здесь эту, эту проблему не решим. Мы не решим эту проблему, но мы можем сказать следующее. Самое быстрое окончание этой войны – связана или с переходом этой войны на территорию Российской Федерации после полного очищения, то есть поддержкой Запада до этого уровня, или действительно началом сдвигов в российском руководстве и, извините, действительно, так сказать, исчезновением Путина, я желаю ему умереть от инсульта самому, я не призываю его устранять, вот. ну, чем раньше, тем лучше, или хотя бы, чтобы его разбил паралич, и кто бы ни пришел к власти, поверьте мне, вот кто бы ни пришел к власти, не надо там прогнозировать то, чего мы не можем прогнозировать, но будет лучше, начнется, начнется движуха, понимаете, и, и это очень важно».